Всем привет, дорогие друзья, с вами Фрэнкс, и сегодня будем играть в каждую на. ой, боже мой, Б дроковую коробку на сервере Кристаликс. Так, все, мы копаемся, 4 на 4 играем битва команд. Так, здесь мы не знаем что, но мы видим то, что красные очень забивные. Сразу видим два желтых, это будет очень легко с ними справиться. Не знаю, как дерется моя команда, то будет справиться очень сложно. Так, не опасная Я команда... Красный, Я самая... Нет, это бессмысленно. А это не самая... Два... два золота. Это ну, почти два стака тебе... А, смотрите. А, самая опасная команда у нас это красных. Потому что тут, там четыре. А, в желтых и в синих по два человека. Угу. Поэтому самые опасные mm. это... Это красные, да. Плюс там два донатера. это Премиум. А у нас один. Два донатера тоже у нас. Но тут один донатер умеет выпасть, а другой нет. Обязательно надо написать в Телеграм. Обязательно зайти в Телеграм-канал. Подписаться на Телеграм-канал. Потому что это там выставляю много всего. еще надо обязательно поставить лайк. Нас тоже сука, Он сказал, что наша его команда хорошо сражается. Хорошо, сражается. Я вас оскорбил. У вас, у вас он он сказал, сказал, он сказал потом, что, то, типа, что вы не умеете. Да. А а а вот, вот, очень мало. Юра, По скажи, пожалуйста, а? ты умеешь побахаться? Хоть да. одной в дуэли выиграл человека, который тебе не поддался. Да. да. Ага. Да-да, угу. Юра. У тебя я, правда, никогда не побежала, но все равно. Ну так, не все Постя равно, по... значит. Костя, поделись тем булыжником. Нет, это ты мне поделись со мной. Я стану самым... <гас> Точно, давайте скинемся. Ой, на, нет, кирку, на кирку, уже... на кирку, давай, на кирку 3 на 3, стал, я, по стал. мы потом, да, нет. давай. Ладно. Скинемся, короче, купим, 3 на 3 я куплю, и потом я начну очень много получать. И будем сыпать маме, но мне все равно не хватает изумрудов, боже мой. Я Надо, изумруды, Надо стак изумрудов, я пока копаю изумруды. Да, я меня... очень долго их копаю. Так ты их я не скопаешь, деревянный киркой. Нет, мы Что не, не копаем, мы их получаем, но да. тут долго. А, да? Их mm -hmm. можно скопать, юмы. Да. да, очень долго, правда? Ну да. не прыгал, как сидя? Я хочу тогда я тогда этот сразу покупаю. Ну, просто ты Сколько она там? Сорок стоит или шестнадцать? Сорок булыжника. Надо звуки включить. Ой, точно. Точно, точно, надо. Зачем надо? Чтоб ну, слышать, кто слышишь, копается, кто либо кто-то вот-вот дерется за тебя. Или опыт получает. У меня да. не так он стоял. максимум просто... Я, я уже слышал, что кто-то опыт получается. Ну, это я, наверное, был. Потому что я получила. Так, что там у вас по булыжнику? Я иду уже. У меня, 22, у меня только 25. 25. Так, 25. я обмениваю, сейчас проверим. Все, идеально. Киркат три на, кирка на 3. Так, сейчас я начну да, получать дай... кучу булыжника. Мы сейчас О, будем объединять. Найм мне, пожалуйста, чуть-чуть булыжника. Я сейчас пока выберусь. Свет должен быть намного хуже. Ой, Где? Ну, видно, тут буря там. Бурят. Просто бурят. Бурят. Эм... Костя, дай выложить, дай выложить. Подожди, сейчас я всех... Надо, надо, надо же на всех пере, переодеться надо. На, все, чтобы оделись. Шесть стаков надо тебе и булажника, чтобы каждому идти Два. Да у меня уже больше стака, наверное. А, а надо шесть стаков. У меня больше шести уже. Костя, да дай мне хотя бы на кирку. Дай нам по... Так, с чем дай... у меня по золоту? Так, держите вот кирку. Так, девять золота. Спасибо, Костя, очень уважительно. Так, вот так. Вот так. Так, держи, Юра. Так а я, я подожди, кого Кирочку я еще копаю, мне мало еще пока. Так, сейчас мы копаем, копаем, копаем. Ну, ладно, мы тоже копаем. Пора бы давно, Юра. А! Ребята, Опа. здесь ч... туннель. Надо Нет. застроиться срочно. Ой. Там туннель, не идите, мы еще не одеты, у нас ни оружия, ни брони. Мы сквозь одеты. Ну тут у тебя только это. Все больше ты ничего не сделаешь. Я кир... киркой в бошку. Ну, кирку в бошку кому-нибудь воткнул, у них башка потечет Это тебе нереальная жизнь. Я вот если была реальная жизнь. Я уже испугался. Я нашел наше. Юра, не мешай мне каменька плавать. Юра. <связывающие> так, переодеваемся, переодеваемся. уже переоделся. Сейчас начну э, вас переодевать. На Я более мощную кирку куплю. А, Ребята, сюда иду. А? Кто? Что это? Кто? Можку Кто это? Тут это. Ты же Пейте его кирками. Меня убили. Давай. Пожалуйста, добейте ее. Нет. не. Бейте эту дурочку, Слава. Она сыпала Собачка. Тут, тут, что? тут, тут что не, не, не. Нормально. Порше, игра. Я, я жив. Не я не Меня убили. Мне страшно. А зато я, после, зато я им кровать сломала. Молодец, Юра. Л Лука жив. Это красные, да, на нас напали? Нет, синие. Нет, там красные были. Я видел синие. Лука, вижу. ты должен, надо было спрятаться. Нет, я да, Он Это прям там, наверное, красные, в голове стоял. Это на нас Сейчас напали скажу, синие. Я не. Ах, какие они твари. Тут нету нигде. Ты их, а ты они, их не можешь просто... видеть. А, да, вон. Я могу тебе сказать, где их коробки. Не надо. Ну ладно. Мне надо срочно это... Оружие купить. И отфигарить их. Вот самое, что опасное. Кстати, сзади тебя сейчас проходит движение, называется копание. Сзади тебя. Ну, то есть, если ты дальше туда прямо будешь копаться, там копаются люди. Нет, я вот сюда пойду. Ой, я вижу птенку, Кост. Ой, это моя могилка. Ух ты, ты. Я не знаю, как силу с сделать. Костя живет. Костя хотел ждать всем. Иду, но все умерли. Видно, Костя она так А бытрокова коробка с лаки-блоками есть или нет? А? Есть. Давайте потом в нее. Прикольная. Надеюсь, там будут часов часы. Два синих ходят, наверное, вместе, потому что им опасно ходить сейчас по отдельности, у них кровати нет. Я вижу какое-то движение. Это у ты меня кирка не 3 на 3. Нет, не твой. Рядом могила Юрчика. Нет, по-моему, не ты это. Так, я вырубил чела. Красного. Команда красных это была. Вау. А мы идем на них. Так, все, я иду на красных. Они. курсе, что для многих Юра, я снимаю. Тех с 1 сентября. Люди стреляны, Надеюсь, у вас все будет хорошо. Училок да. таких тупых будет поменять. У нас не будет. Также наши учителя, которые смотрит это видео. Нет. Это Мои... У меня биологичка YouTube вообще не смотрит. Но ну, а вдруг Она захочет посмотреть. YouTube. О, Костя, ты жесткий человек. А чё красный? Дерётся с невидимкой. Так, минус красный. О, привет. Привет, моя кошечка. Привет, привет. Молодец, Костя. Так, я жив, как... Я жив. Не зря мы тебя собирали. Так, тебя. Изумруд. Это отличная тактика. Давайте будем так всегда это... Да, конечно, давайте будем всегда все отдавать кости и сами сдыхать. Ну нет, смотри, он же практически всех разнк. Ну, да. Наша и... команда победит. Ну, да, мы верим. Надали жизни. Две да. синих и двое синих и двое желтых. Ну, у них, наверное, не такая хорошая броня, как Олег что-то жрет, да, Олег? А? Олег, Леня. А? Тебя жрет кто-то. Так, защита у меня. Пишем хэштег э, приятного э, аппетита, Олегу. аппетита Олегу. Да. Спасибо. Так, ломаем сразу наковальню. Ломаем. На ковальню. Ой, ломаем сразу Мишки. это. Потому что мы не хотим, чтобы наши соперники. Так, нет, я знаю, нет. где бажа синих, поэтому идем их просто убивать. Осталось ли еще уничтожить желтых? Так, желтых осталось. И два синих. Я видел синие какие-то забивные. Красные Но, были смысле... самые опасные. Мы я тебе Костя расскажу по секрету: у желтых кровати она не застроена. Я на него кобыть вселяйся в Костю, я тоже в Костю. Я, я вселился. Ты бежишь а -а прям по направлению желтых. Тихо-тихо-тихо. Тих. Там, короче, там кто-то копается. Там чаруется кто-то. Нет, там еще дальше копается. Вот за стенкой, где ты идешь, там копается кто-то. Тиркой 3 на 3. Походу, твои. С кем-то дерётся. Да. да. очень интересно смотреть, когда Костя с воздухом хумирует. Да. О, Костя выиграл это второй воздух! Mm -hmm. Второй воздух! Знаете, нет, знаете, это, это... Нет, я не умру в туалете. Я не умру в туалете. Костя, это так, что звучало? Вау, Костя гений, я думал, и где он? А я не вижу его, если честно. Мы все не видим его. Костя гений. Так. Вы посмотрите, что в чат пишут. Конец лета, значит, скоро в школу. Поэтому до конца... Мы лета. уже Видимо. этим сообщений Уже 58. Они, скид... Они скидки включили. Смотрите. Ну Сделали бы скидки на 100%. Да. У меня Здесь ищет. О, привет. Сделали, бы, сделали бы бесплатный донат. И у тебя шизофрения? Это кому сказал? Привет, человек, если надо. Да, я сдирусь. Это драка с шизофренией. Он мне проносит больше. На! Бам! Но ты еще не выиграл, тебе еще желтых надо убить. А, так у него меч то сильнее моего был. Как так? Защиты. Ну, возьми его меч. Так я и беру. Защита, конечно, броня была говном. Защита от снарядов. лучше А чё... подожди, а что тут продается на ковальне? Нет. Нет. Она не продается, но откуда у них... Тогда как они смогли зачаровать меч и улучшить его? Вот в чем вопрос. Ну ладно, и... как бы. Так, пофиг ставим. Мне кажется, эти уже при переоделись, поэтому мы. мы... На... Нет, мы сделаем. Мы сделаем по-умному. Мы не тупые. Костя, не так уж и далеко от желтых суши Мам, мне не нужны. Мне не надо, где они? Мне пофиг. Мы играем честные, вы честные, наверное, люди. Наверное. Наверное. наверное. чего слово, наверное. Так, мне надо накопать себе стак изумрудов. Два стака. Ой, три. Юбки, три, с половины, три с половиной. Три с половиной стака. Зачем тебе стак изумрудов? Купить кровать. А, я ее а заныкаю. А, и типа у тебя будет кровать? И, типа, у меня будет кровать, кровать. И я ее заныкаю. Мы сможем воскреснуть, если ты ее поставишь? Нет, вы нет, вы уже умерли. Жалко. Да, очень. Давайте потом бутроковую коробку, только с лаки блоками алло, алло. Ту -ту -ту -ту -ту -ту. алло, Пишем алло. хэштег. Кости Фруикс победит. Алло. Так. И пишем, э, пишите хэштег Алло, алло. Мне либо показалось, либо там чел был. Сейчас скажу. Да, их тут двое. И Это что такое? Он мне свое оружие скинул. Так. Это нормально? Это чел скинул мне свое оружие. Я ладно, как хочу. бы. А, стоп, а где их база? Откуда они пришли? Я могу сказать. Ой, привет. А, вот откуда. Я... Ты же моя кошечка. Чел хочешь? пошел без меча ко мне. Зачем? Стоп, а как так... они прошли ко мне? Вот здесь? Да, беги туда. Да, Наверное, да, по беги, этой беги. туннели. Например, направо. Там налево и там... Ну, короче, беги. Так. Да я с ним читал там. Так и опа. Вот да, это их база, да? Да, это их. Да, его тут вот, собаки. А вы тут типа берете вещи? Ну, гениально, гениально. На. А, ломай, ломай их ломай их, базу. Да зачем? Я тут постою. А вдруг они тебя сейчас убьют? Они да, не убьют, у них не ничего нет. Они бомжи. А есть. вдруг? Да вдруг вы что, офигели? Вдруг... На меня, на меня. Что? Просто ломаем кровать. Нет, да, я... Я не, я не хочу. Да, вы уже. Убьют, еще убьют тебя нечально. Так, вот этот не должен... Ты не должен убегать, скотина. Ты должен был сломать кровать и убить их, и все. Да. Это так трудно сломать? Ну. Ладно, пора Ай. вас сломать, пупсики. Наконец-то! Нет, он меня... Ждем. Боже, мне показалось, мне показалось. Я, мне написала, что я что остался последний, купим компас. Я остался зеленый. А это... Он, посещает людей? он вот а где-то здесь. Унижил. Он прокопался. А, вот где он. Наверное, здесь. Да, вот тут что-то. Я, я падаю, падаю вниз и умираю. Работаю в других. Я думал, сейчас умрет и правда. Алло, алло. А ну, где сейчас? он? А чего? Он, он что, мне написали он выше. Так, не могу понять, где что с компасом. Он ниже, то он выше. И не О, Олег Олег. А где не... он? Меня он надоел. Кто остался Сейчас он такой оттуда выходит и тебя не толкает, и ты падаешь. Он, он короче, Костя, он, он где-то. Он прячется, короче, под землю сейчас. Костя, ты вообще-то очень далеко от него, Костя, смотри, стой. Костя, сейчас вообще не двигайся, я тебе объясню. сейчас Костя... вообще вниз куда-то уходит. Вернись направо, и в самый конец надо. Да. Он в углу, он в углу. Он, да, он, в углу он, э, вот тебе сейчас на данный момент, тебе надо повернуться Я его не знаешь? вижу. Стоп, вот сюда, бедрог. мне надо. Вот. Блин, где ты идти потерял? Нет, тебе надо в другую сторону. Нет, тебе надо вон... А, да, он в углу каком-то. Он сейчас просто вниз копается. И вот, а, вот, он внизу. просто в самом низу копается. И да, вот да, сюда иди, иди вниз. Прямо на конец, где бедрок он там копается. А че он так далеко убежал? Вот да, ты прям на него. Ой, он внизу, в самом низу. Да, прям, ну, в самый конец. А, нет, стоп! Копайся, копайся, допустим, вот так. Да, подожди, у меня компас есть. Тебе нет, смотри, ты сейчас копайся просто вперед. Копайся вперед, а потом вниз, мне стрелочкой показывает. Да. Вот сейчас стой, почи, сейчас отойди назад и копайся вниз, типа, и потом налево. Нет, стоп, ехать. он. Он вот здесь. Да. Сейчас копаю. Да. Нет, он копайся теперь вниз и налево. Капа... Нет, нет, всё, копайся вниз, копайся вниз. Все, копайся вниз и налево. Мы скажем, так. Да. А. а как он умер? Ггэм, на этом будем заканчивать. Здесь ставьте лайки, под. На этом будем заканчивать. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я. Да боже, меня перекидывает куда-то. Всем удачи, всем пока. Пока.